Горький торт и Одесса Когда пытаешься пересказать историю, услышанную от кого-то, волей-неволей начинаешь ее приукрашивать. А если этот сюжет прошел через десяток рассказчиков, сколько к нему добавлено всякого, и представить сложно. Поэтому не буду докапываться до истины, а просто передам слова Валечке Луговой. В 60-е годы моя семья каждое лето снимала в Черноморке комнату в частном доме у старика и старухи. Старуха была в семье главной и вела себя по-барски. Звали ее Феня Степановна Флинт. Фамилия Флинт и сам дом остались ей от второго из пяти мужей. Почивший еще до революции Флинт был одним из толпов немецкой колонии Люсдорф, которую советы переименовали в Черноморку. Последний из мужей Фени Степановны, дед Гриша, был при ней и мужем, и работником, и на посылках. Он уже еле ходил, шаркая ногами, а все в доме и огороде делал сам. Прожили они вместе многие-многие годы. Старуха прожила свыше ста лет, и дед где-то столько же. Дед Гриша любил поговорить, когда вокруг него собирались дачники и внимательно слушали его воспоминания. Особенно его рассказами интересовали женщины, потому что, проработав всю жизнь кондитером, дед выдавал старинные рецепты пирожных, тортов и прочих сладостей. У плиты он был с малых лет, Трудился и в ресторанах, и у важных людей. Говорил, что работал у Рабинаев и у Фанкони. Для меня тогда эти слова ничего не значили. А моя мать все записывала, всякие кондитерские премудрости. Хотя многое из того, что называл дед в составе сладости было совсем неизвестно для простых советских домохозяев. А еще дед Гриша плохо говорил, потому что был без зубов, и многое из его шамкующие речи оставалось непонятым. Самой любимой темой его повествования была обида на Алексея Максимовича. Вы думаете, это о ком? Ну да, о Максиме Горьком. Случилось это в 1933 году. Дед Гриша был уже многоопытным и едва ли не лучшим кондитером Одессы. Стоял месяц май, а все Одессу лихорадило от волнения. Наш город должен был проездом посетить всемирно известный писатель, буревестник революции. Как самозабвенно готовилась общественность к его прибытию. И номер в лучшем отеле, и банкет, и все было продумано. Ну а кондитеру поручили торт. Дед Гриша, перебирая свои воспоминания, все сокрушается. О том, как не спал три ночи, как придумал и сотворил торт-фонтан, из которого по карамельным трубам било шампанское. В назначенный день все было готово. Те, кто видел этот торт, глазам не верили. Такая изысканная красота. Он и на вкус обещал быть шедевром. Дед Гриша надеялся, что Алексей Максимович оценит его труд и, может, даже руку пожмет. Пароход прибыл вовремя. Встречать Горького вышла вся Одесса. Великий писатель прямо с капитанского мостика корабля сказал речь. А дальше началось. В отель не поеду, буду на пароходе, пока вечером не прибудет поезд на Москву. Банкет? Никаких банкетов, ничего не хочу. А что тут поделаешь? Отвезли торт на судно. На тележке вкатили к гению мировой литературы а тот, едва взглянув, сказал, «Это что за купеческая роскошь? Волжья голодает, а вы тут жиру беситесь? Убрать!» Торт вынесли, разрезали на кусочки и на блюдечках раздали всем присутствующим. И все чудно трескали, и классик с ними. А кондитеру было так обидно, не оценил пролетарский писатель труд пролетария кухни. Вопрос. Где находилось кафе «Фанкони»? Если вам нравятся эти рассказы, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. И еще ждем ваших комментариев.